Всем привет, с вами я, Бакуменко Антон, и это небольшой курс, в котором э, я буду объяснять, показывать и рассказывать, как можно красиво и креативно оформлять презентации в программе PowerPoint 2019 года. Вы спросите, почему именно в PowerPoint 2019 года, а не его предшественников? Все просто, именно в 2019 версию Microsoft завезла новых плюшек и фишек, которые позволяют круто оформлять Ваши презентации. Конечно, если изгаляться, то можно и в предыдущих версиях это сделать, но зачем нам рвать жопу, если Microsoft уже все сделала. Итак, в сегодняшнем видео пойдет речь о таком эффекте, как эффект параллакс. А эффект паралакс по-русски можно назвать кулисной композицией. Дизайнер, скорее всего, в курсе, что такое кулисная композиция. А вот для всех остальных поясню. Кулисной композицией называется такая композиция которая имеет несколько слоев, то есть кулис. На своих экранах вы это видите. Только она статична, а эффект параллакс, он динамичен. Итак, давайте посмотрим, как у нас это будет выглядеть. Итак, листаем слайд. Шторки раздвигаются. Появляется фраза «Сан-Франциско», «Life is good». И слово «Сан-Франциско» начинает постоянно двигаться до смены слайда. Потом мы еще раз листаем, кулисы закрываются, затемняется фон и все остается статично. Как по мне, данным эффектом можно презентовать, допустим, ваш альбом фотографий, если вы фотограф. Но давайте не будем останавливаться, давайте начнем уже творить. Сворачиваем презентацию, закрываем, открываем пример. Для нас нужен пустой холст, если у вас на нем что-то есть, удалите заголовки или текст. Итак, сначала нам нужно создать наши шторки, поэтому заходим в вставка, фигуры, создаем фигуру, обычный прямоугольник. Итак, мы создали обычный прямоугольник, его контур нужно убрать, то есть заходим в контур, раскрываем и нажимаем нет контура. Через Ctrl, зажав Ctrl и покрутив колесико, отдаляем наш фон, поворачиваем наш прямоугольник и растягивая. Повороты кулис выбираете сами, как вам удобно, как вам нравится. От этого ничего не поменяется. Поменяется только то, как они будут раздвигаться. Так. Устанавливаем а, наш первый прямоугольник. А нам нужно задать ему прозрачность, чтобы видеть наше рабочее пространство, точнее его границы. Поэтому правой кнопкой мыши нажимаем на наш прямоугольник. Далее заходим в формат фигуры. У нас раскрывается правое меню. Здесь раскрываем вкладочку «Заливка» и устанавливаем прозрачность где-нибудь 47%. процентов. Отлично. Закроем формат фигуры. Чуть-чуть еще выдвинем сюда, наверное, этот прямоугольник. Итак, нам нужно создать три уровня кулис. Поэтому, зажав Ctrl, мы дублируем наш прямоугольник. То есть мы зажимаем Ctrl и тянем вправо наш прямоугольник. И еще раз. Итак, у нас появилось три прямоугольника. Берем и Чуть-чуть их разводим, чтобы можно было ими, ими управлять. Каждому из них давайте зададим свой цвет. Через заливка и выбираем, допустим, оранжевый и, допустим, зеленый. Это лишь для того, чтобы понимать и не путаться в них. Итак, теперь второй прямоугольник нужно установить с небольшим поворотом. Тянем за э, значок закругленной стрелочки, так скажем. Ротейт делаем Итак, это у нас получается Вторая шторка кулис И берем зеленый прямоугольник Так, размещаем его И чуть-чуть, наверное, в другую сторону его Поворачиваем Отлично Так, теперь у нас проблема У нас все слои перепутаны У нас синий сзади Красный по центру и зеленый спереди. Нужно поменять их местами. Поэтому берем красный прямоугольник. Правой кнопкой мыши на передний план. Синий прямоугольник на передний план. Вот теперь все правильно. Теперь кулисы созданы. Итак, далее. Мы выделяем все три прямоугольника, зажав Ctrl. То есть на один щелкаем, зажимаем Ctrl. Щелкаем на второй и щелкаем на третий. После этого, не отпуская Ctrl, мы их перетягиваем. То есть нам нужно создать с правой стороны такие же шторки. Итак, первая шторка. Размещаем первую главную шторку. После этого мы размещаем зеленую. И размещаем оранжевую. Так, у нас зеленая получается сзади. Так, нам нужно их разместить. Давайте отодвинем, чтобы они нам не мешали. Сначала разместим одну шторку. Так, раз разместили. Потом берем зеленую. Так, чуть-чуть ее повернем. И берем оранжевую, также ее повернем. И раздвинем их чуть-чуть вот сюда. Итак, мы создали наши шторки. Теперь... Теперь нужно их обрезать обязательно. То есть э, я уже говорил, упоминал о том, что данный э, PowerPoint данной версии является уже чисто графическим редактором, как Photoshop. Поэтому здесь появилась функция э, обрезки. То есть в предыдущих версиях ее не было. То есть обработка контуров, так скажем. Для этого нам надо зайти во вкладку вставка, создать еще одну фигуру. И закрытие ту область, которую мы хотим обрезать. В нашем случае все, что выходит за границы. за границы. Итак, мы взяли фигуру, создали. Выбираем фигуру, которую хотим обрезать. Выбираем фигуру, которой хотим обрезать. Заходим во вкладочку формат. И вот здесь есть такой значок, иконка двух кружочков, называется объединение фигур. Мы ее раскрываем и нажимаем вычитание. Таким образом у нас вычлось все, что находится за границей основного рабочего пространства. И такую процедуру нам надо повторить, получается с каждой из шторок. Поэтому мы создаем еще один прямоугольник, через Ctrl его дублируем, чтобы он у нас был и нам его не пришлось создавать. Выбираем вторую шторку, выбираем этот прямоугольник. И еще раз проделываем вычитание. Теперь третий прямоугольник, шторка, прямоугольник, вычитание. Итак, давайте сверху сделаем то же самое. Да, это действие э, не очень важно. То есть вы можете это оставить. Все равно при демонстрации презентации этого не будет видно. Но давайте сделаем красиво и уберем все. Поэтому создаем снова прямоугольник. И делаем еще множественное вычитание. Все три фигуры а, вычесть не получится. Программа этого не позволяет. По причине того, что возможно создатели этого просто не добавили. Поэтому приходится вычитать по отдельности каждую фигуру. Вот для чего мы и делали прозрачность с вами. То есть для того, чтобы видеть границы холста и не обрезать лишнее. Итак, мы с вами убрали все лишнее. Все, что нам мешало да я еще раз повторяю что этот шаг можно было пропустить его могли просто перемотать видео но кто посмотрел тот молодец а вот теперь мы должны выбрать каждую из шторок и добавить ей объем объем мы должны ей добавить за счет теней поэтому выбираем шторку правой кнопкой мыши формат фигуры справа открывается окошко для редактирования мы убираем прозрачность на 0, то есть возвращаем к исходному положению заходим во вторую вкладочку эффекты и открываем вкладочку тень здесь мы настраиваем заготовку это влево вверх и ставим размытие примерно 26 пунктов теперь выбираем вторую шторку то же самое, первая вкладка, прозрачность 0, вторая вкладка, то же самое, влево, вверх и не забываем размытие 26 пунктов. Третья шторка, первая вкладка, прозрачность 0 и во второй вкладке снова устанавливаем влево, вверх на 26 пунктов. Отлично. С левой стороной повторяем все то же самое. Итак, наши шторки готовы, теперь, теперь нужно сделать следующее действие. Мы закрываем формат фона, нажав на крестик, нажимаем вне рабочего пространства по пустому месту, по любому пустому месту правой кнопкой мыши и нажимаем формат фона. Итак, теперь нам нужно здесь выбрать рисунок или текстура. Нажимаем рисунок или текстура. И нажимаем «Вставить». То есть у вас должно быть изображение или ссылка из интернета. Мы выбираем с компьютера. Поэтому заходим на рабочий стол. Заходим в папочку «Урок». И выбираем наше изображение. Как видите, оно встало на наш фон. То есть я не могу его двигать, оно является фоновым. Теперь мы выбираем по одной нашей шторке. Можем все сразу выбрать. Выбираем все наши шторки теперь и нажимаем «Заливка фона». Как видите, шторки продублировали изображение, которое мы разместили на фон, а супер. Поэтому закрываем формат фона Итак, теперь нужно вставить сюда текст, нажимаем «Вставка», «Надпись». Кликаем по пустому месту и пишем нашу фразу, которая была. Это Сан-Франциско. Через Ctrl-A мы выделяем всю фразу. Сверху в шрифте я поставлю Gotham. Gotham Pro Black. Итак, Gotham Pro Black. Но размер сейчас я увеличивать не буду. Я поставлю цвет текста белый и наоборот уменьшу его размер до 6 пунктов. Нажму правой кнопкой мыши формат фигуры и сплошная заливка, а, простите, параметры текста, справа вкладочка параметры текста. Сплошная заливка и прозрачность 100%. Опять же, не забывайте выделить Ctrl-A и сделать сплошную заливку с прозрачностью 100%. Отлично. Теперь, а, нам нужно продублировать этот текст. Ctrl-C, Ctrl-V. Разместить его снизу, убрать пока что прозрачность на 0%. Здесь сделать а, другой шрифт более тонкий. То есть это light. Отлично. И написать фразу. Life. Life. Is good. Отлично. Теперь мы должны задать также ее прозрачность. То есть 100%. Прекрасно. Итак. Отдалим через Ctrl колесико. У нас готов первый слайд. Теперь нужно продублировать этот слайд, нажав на него правой кнопкой мыши. И нажать дублировать слайд. Отлично. Выбираем для начала наш текст. Нажимаем Ctrl-A и полностью его выделяем. Заходим в параметры текста и убираем прозрачность на 0. Размер увеличиваем до нужного. В моем случае это где-то 40. И центрируем его по слайду. Даже, наверное, больше 40. 48. Прекрасно. Итак, отцентровали. Выбираем наш второй текст. То же самое. Прозрачность выкручиваем на 0. Увеличиваем его. Life is good. Чуть-чуть надо его уменьшить до 16. И заходим в межзнаковый интервал. Ставим другие интервалы. И примерно ставим на 20. разряженный на 20 пунктов. Отлично. Так, мы можем его еще уменьшить. Нет, уменьшать мы его не будем. Давайте мы сделаем по-другому. Мы еще раз зайдем в разряженный, а в другие интервалы. И здесь поставим 15. Отлично. Теперь нужно добавить анимацию раздвижения шторок. Итак, как это сделать? Мы заходим в переходы. И используем... Свойства перехода, трансформация. Как раз таки оно и есть только в данной версии Powerpoint. В предыдущих вы ее не найдете. Мы ставим на второй слайд трансформация. Как видите, текст уже сработал. А теперь мы должны с вами анимировать наши шторки. То есть мы должны их просто сдвинуть в бока. Настолько, насколько нам это требуется. Итак, мы их сдвинули. Теперь давайте сделаем следующую вещь. Справа сверху в длительности давайте поставим не 2, а 4 секунды. И нажмем Enter. Теперь нам нужно добавить также, чтобы Сан-Франциско увеличивался и уменьшался постоянно, пока слайд не сменится. Для этого мы заходим с вами во вкладочку Анимация. А заходим во вкладку Добавить анимацию. И выбираем. Изменение размера. Теперь, как видите, Сан-Франциско у нас ну, увеличивается, но не так, как нам надо. Поэтому мы открываем область анимации. Открыли область анимации, у нас открылись некие слои. Теперь давайте нажмем правой кнопкой мыши по слою текстбокса и нажмем параметры эффекта. Здесь в размере мы установим не 150, а 105. А то и 104 давайте поставим. Отлично. Далее. Нажмем автовоспроизведение. Зайдем во время. Поставим запуск не по щелчку, а э, после предыдущего. Так. Повторение у нас будет... До нажатия кнопки Далее. Нажмем ОК. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажмем F5. Итак, нажимаем переключение слайда. Появляется Сан-Франциском. И текст начинает у нас увеличиваться. Медленно, но уверенно. То есть, данный слайд можно использовать для рассказа чего-то. То есть, вы стоите, рассказываете, какой красивый город Сан-Франциско, как хорошо вы там отдохнули, а потом вы сделаете слайд как раз-таки закрытия. Поэтому давайте приступим к дальнейшей работе. Итак, мы с вами должны дублировать первый слайд, нажать правой кнопкой мыши, дублировать слайд. Переместить его вниз, и здесь нам нужно заменить наши тексты, то есть э, с первого слайда мы их удалим. Мы должны со второго слайда дублировать то, что есть. Сюда Ctrl-V, прекрасно. И с текста Сан-Франциско мы должны удалить нашу анимацию. Здесь она нам не нужна. Последнее, что мы должны сделать, это зайти вставка фигуры создать прямоугольник на весь лист. И сделать его черную заливку без контура. Теперь мы перемещаем его, нажав правой кнопкой мыши, мы перемещаем его на задний план. Правой кнопкой мыши мы открываем формат фигуры. И делаем его прозрачность где-то а, 65. Итак. Закрываем. Закрываем. Отлично. Переходим на первый слайд. Нажимаем F5. Давайте. Раскрывается наша презентация. Открывается первый слайд. Текст начинает двигаться постоянно. Можно было бы его ускорить. И... Так, момент. А, я забыл добавить параметры перехода. Во-первых. То есть мы должны зайти в переходы. Трансформации установить на слайд третий. И еще одно, это мы зайдем в параметры анимации, область анимации, снова зайдем. Откроем параметры эффектов текстбокса. И время мы установим продолжительность 1 секунду, чтобы наш текст не так медленно увеличивался. Итак, снова запускаем нашу презентацию. Раскрывается первый слайд. Появляется наш текст. Он начинает двигаться уже чуть быстрее, как вы можете заметить. И он закрывается. И вот у нас последний слайд. Итак, на этом урок можно завершать. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам очень понравилось. Пишите комментарии, если вам. Хочется больше видеть таких видео. Ставьте лайки, если вам действительно понравилось и было полезно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Всем спасибо, всем пока.